Серебрение молочных зубов – самый противоречивый метод среди детских стоматологов, самый обсуждаемый на форумах среди мамочек. Уже считается, что серебрение разрушает зубы и имеет массу осложнений. Серебрение – не такой безобидный метод. Лично я прибегаю к серебрению в очень-очень крайних случаях. Серебрить зубки можно по показаниям, с целью отсрочить лечение. Серебрение не заменяет лечение. Серебрить можно только самые-самые начальные, креозные процессы. То есть практически кариес в стадии пятна. Если у вас зубы сильно разрушены и вы их посеребрить, у вас будет острая боль, поэтому вопрос о серебрении, не серебрении зубов малышей, это касается малышей все-таки, решать надо строго, со стоматологом, желательно детским стоматологом, у которого есть большой опыт работы с детьми. Недостаток серебрения заключается в том, что зуб, не весь зуб, только зуб те участки, которые поражены кариесом, становятся черного цвета. Серебрение окисляется, знаете, да, серебро чернеет. Но являясь мощным антисептиком, проникает в пораженную ткань, серебро тормозит процесс. То есть убивает кариесогенную флору, криозный участок чернеет и таким образом удается сдержать процесс чтобы кариозный процесс шел очень-очень медленно, почему с целью отсрочить лечение, чтобы ребенок успел подрасти, если речь идет там об одном зубике, потому что лечение зубов очень до 3 лет, даже до 4 лет, это лечение под седацией, под медикаментозным сном. И поэтому в ряде случаев, если это возможно, если это не противоречит противопоказаниям, прибегаем к серебрению с целью отсрочить лечение, чтобы процесс шел не так быстро. У нас есть варианты серебрения, есть варианты минерализации гели минерализующие рокс тусмус можно выбирать от гели ничего не чернеет, но есть очень классный препарат серебра который уже содержит еще минерализующие компоненты такой два в одном он мне очень нравится опять же все по показаниям То есть я не стопроцентный сторонник серебрения но э, все индивидуально вообще каждому ребенку нужен индивидуальный подход каждому зубу и это все мы можем с вами решить только на консультации. Приходите.